В районе восьми утра сюда подошла группа из людей в главе с председателем избирательной, избирательной комиссии Светловой Галины Михайловна В около 12 человек охранного предприятия. И -то который, охранники заблокировали проход к муниципальному образованию. Mm -hmm. И под их охраной был выпилен э, старый замок и поставлен новый замок. Несколько? После этого Галина Михайловна, председатель, э, заперлась э, в помещении избирательной комиссии. И по сих пор сейчас э, уже 9 часов две минуты, ну, полтора часа, находится там одна. Неизвестно, чем она занимается, потому что незаконные требования членов комиссии, э, она не открывает дверь. Члены комиссии это Валентина Николаевна, член с решающим голосом. Также здесь находится господа Тихнов в исполняющий кандидат губернатора. Спасибо. А вы здесь были ночью? Я здесь был с вечера, но здесь был мой напарник. Угу. Игорь, вот он находится. Игорь Клорков, да? Это? Да. Игорь Клорков. Угу. Спасибо. Я правильно понимаю, что полиция провожает. А вот сюда, а, сюда, собственно говоря, председательно, да? Открыли, выпустили все. Ну и дальше что? Ничего, он а, они ее посадили в, в машину в полицейскую и увезут. Да, да, да. что все вопросы прослушивали? Все вопросы прослушивали? 8, что ли, отдел полиции? Вы знали, кто это? Нет, это не знакомий. Ее никогда, да, это абсолютно четыре человека. Ее ни разу за три месяца не было а, то есть я ошиблась, это не, не председатель ликмота. Одна э, а председатель, одна а вторая совершенно неизвестное лицо. Там две женщины было. А вы член комиссии, да? Я а правильный? я член с решающим голосом. Э, и я помощник депутата Госдумы Олега Анатольевича Нилова. Спасибо, понятно. Вы видели, как они сели в полицейскую машину? Mm -hmm. Да. Ехали. Mm -hmm. В общем, полное беззнакомление. И теперь как нам посмотреть, что там сделали? Вот спецоперация закончилась, теперь пожарные уже не нужны, они поехали, похоже, на базу. Прекрасно.